Здравствуйте! Я Максим Степанов, психолог и психотерапевт. И одним из направлений моей деятельности является помощь онкобольным и их близким. Рак является серьезнейшей проблемой, фактически чумой 21 века, так как онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности в мире. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, Ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых заболевших возрастет примерно на 70%, это почти в полтора, два раза больше чем сейчас. И фактически рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, а по некоторым данным даже каждой четвертой. И может создаться впечатление, что каждый из нас у рака на прицеле. Можно ли защититься от рака, можно ли исцелиться? Можно ли предупредить рак, чтобы и вовсе не заболеть? Современные исследования и наработки медиков, онкологов, диетологов, психологов, приверженцев здорового образа жизни подводят нас к выводам, что такие способы есть. И, будучи психологом, я изложу концепцию онкопсихологии, которая придерживается мнения, что онкологические заболевания имеют очень глубокие психологические и эмоциональные корни и психосоматическую природу. Ну а раз мысли и эмоции приводят к заболеванию раком, узнаем, как же с помощью мыслей предупредить заболевание или же значительно облегчить и ускорить выздоровление. Итак, предлагаю вашему вниманию цикл видео «Рак. Как исцелиться с помощью мыслей».